Думаю, многие мамы и папы сталкиваются с тем, что ребенка очень трудно научить засыпать не с родителями, а в собственной кровати То же случилось и с нами Сначала мы купили кровать из икеи, в надежде, что заполним полочки Федиными любимыми игрушками Подберем постельное красивое белье и все сразу станет на свои места Но нет, придет, посидит как на диване, поиграет немного и опять к нам Раз переложили, два переложили, все Вроде тихо, но опять слышу «топ-топ-топ, шмык нам». Решили комнату ему отдельную сделать, купили робота-охранника, множество уютных штучек, ничего не помогало, пока не увидели кровать-домик. Теперь ребенка оттуда не вытащили. Постоянно что-то украшает, вешает гирлянды-ночники, всякие подделки, пледы, то это у него шалаш, то это у него база, то иногда даже убежище. Засыпал он там без проблем как в своем гнездышке. И тут я поняла, что Федя добавляет домик чувство уверенности, создает ощущение безопасности. Эти кроватки делает фабрика «Мамка». Я отправила туда резюме, и представьте, теперь я занимаюсь тем, что рассказываю об этом чуде вам. Я работаю в компании, которая дарит счастливое будущее детям. Согласитесь, это здорово!